Да-да, Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с игрушечкой Космические Инженеры или же Space Engineers. Ну и в данном же выпуске, как ты, наверное, уже успел догадаться, судя по названию, речь пойдет о совершенно новом DLC под названием Warfare 2. Постараюсь сегодня в деталях разобрать это самое новое DLC. Расскажу про все те новые изменения в геймплее, которые у нас добавятся. Расскажу про все те фишки, про нюансы. В общем, об этом и о многом другом сегодня выпуске. Ну а ты пока смотришь, не скупись, пожалуйста, на лайкос, поставь, прожми свой царский, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки я всегда буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Space Engineers и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Warfare 2, это у нас снова платная DLC, вот, к сожалению, снова платная, потому что, ну, в любых других играх, до да, подобного масштаба, DLC в основном выпускается бесплатно. Ну ладно, да бог с ним, да, пускай она будет платная, но, тем не менее, да. Давай его разберем поподробнее В отличие от первого DLC, который назывался Warfare 1 В этом обновлении больше всего уделят внимание планетарным, точнее корабельным орудиям или же оружию Оно нам принесет ошеломляющее количество изменений в боевую систему космических инженеров А также принесет несколько новых механик и систем Ну и конкретно какие мы с тобой пункты сегодня разберем ну, сразу же извиняюсь за корявый перевод, потому что ну я как говорится перевожу с официального сайта А там не очень-то хорошо это все дело отображается но сегодня, значит, мы посмотрим, что такое целевая сетка, что такое блокирование цели или же захват цели, что у нас такое статическое оружие и индикатор упреждения цели на нем. Также разберем некоторые стационарные виды оружия, также разберем, как у нас работает наведение. Дальше посмотрим на максимальную эффективную дальность оружия. Да, ее тоже, кстати говоря, апнули. Все подробненько расскажу. Ну и конечно же, настроечки какие у нас будут. Ну и также разберем таргетинг на подсистему, если честно, немножечко непонятно, что. Что за пункт, но я постараюсь в деталях Рассказать, что такое и приоткрыть Как говорится, ответить на этот вопрос Также поговорим про приманочки И в итоге сделаем некоторые выводы На этот а, счет Ну и давай начнем мы, конечно же, с прицельной а, Сетки или же с прицела Да, нам теперь введут прицел Немножко другой, нежели это было раньше Он будет выглядеть немножко иначе Да, вот тут вот на скриншотах можно это а, Посмотреть, это у нас, значит Вот такой вот пунктирный кружочек да, В котором будет отображаться расстояние до цели и то, какую цель мы будем отслеживать. Для того, чтобы начать пользоваться вот этим вот значит вооружением с прицелом, нам потребуется просто какой-нибудь каркас, на котором должна быть, конечно же, уже проведена электрическая сеть, то есть батареечку надо поставить, также должно стоять какое-либо оружие, ну и кабина. Также подойдет любое статическое оружие, либо же э, турель. Ну и разработчики рекомендуют нам начать исследовать статическое вооружение и турели отдельно, так как поведение каждого из них будет уникальным. Пойдем дальше, да, посмотрим что же прицельная сетка-то такая Она имеет максимальную дальность 2 километра или же 2000 метров Неплохо, да? В отличие от того, что у нас Было раньше. Раньше, мы насколько знаем, у нас по-моему Максимальная дальность стрельбы любых орудий Составляла а, то ли 600, то ли 800 метров, по-моему, у ракет И не дальше. А теперь же, друзья 2000 метров, это очень даже Неплохой показатель. Прицел не будет Пытаться отслеживать цели за пределами Этого диапазона и не сможет захватить Их. Как только мы окажемся в пределах 2 километров от цели, прицельная сетка или же прицел автоматически начнет отслеживать ближайшую цель в центре экрана. То есть он потеряет дальнюю и переключится на ближнюю, если такова будет в радиусе действия. Ну и как я уже упомянул, что прицел у нас теперь будет отображать враждебный ли у нас персонаж, нейтральный ли же или же дружелюбный. Ну и тут вот указано, что белым будет отображаться нейтральный персонаж, зеленым будет отображаться дружественный персонаж, ну и красный естественно враг. И вот на этих вот скриншотах это очень даже хорошо видно. Вот тут вот можно это все Дело отследить прицелом можно будет также пользоваться с помощью камеры от первого или же от третьего лица Находимся ли мы в кабине, да, мы видим прицел, переключаемся ли мы на В, с видом от третьего лица, наш, у нас также будет точно там же находиться наш а, прицел. И там уже в зависимости от того, куда мы направим наше транспортное средство, наш корабль, он будет перемещаться и фокусироваться, да. Ну, где-то будет фокусироваться, где-то нам придется вручную наводить. У такого оружия, скорее всего, как турели автонаводящиеся, он будет автоматически, да, наводиться на Это Эта механика, конечно же, останется. Интересный момент, если же мы будем выбирать какой-нибудь инструмент, типа бура, сварочника или же резака, то тогда прицельная сеточка, вот этот наш прицел, он не будет активен, он просто будет отключаться. Легко и просто можно будет вернуть прицел просто переключившись на ваше оружие в вашей панели инструментов и вооружения, да, там с однерочки на девяточку. Также мы можем значит отключить сетку, отключив в настроечках фиксацию цели в меню кабины или с помощью действия на панели инструментов. То есть, если мы не хотим, чтобы прицел намешал, да, если у нас, например, какой-то небольшой, там, не знаю, военный там Челнок Который просто-напросто там автоматически автоматически отстреливает. И нам не обязательно, чтобы маячил прицел, мы можем легко и просто отключить его, друзья, в настроечках, и он нам мешать не будет. Дальше переходим к такой функции, как блокировка или же захват цели. Для того, чтобы заблокировать нам какую-либо цель, нам нужно просто-напросто навести на них прицел и нажать на правую кнопку мыши. Но, на, на приоритетный захват влияет размер того или иного объекта, на который мы будем нацеливаться. Более крупные цели будут захватываться немножко побыстрее, чем более мелкие, поскольку более крупная естественно, будет иметь более сильную сигнатуру и приоритет, соответственно, прицеливание тоже будет максимальный. Также у нас будет влиять и расстояние. Цели, которые находятся дальше, займут больше времени для захвата цели, так как более удаленные объекты имеют более слабую сигнатуру. То есть, ближние к нам цели будут, будут взяты в прицел гораздо быстрее, чем а, дальние. Но, в принципе, все достаточно логично и понятно. Также мы можем потерять захват цели, если наша цель покинет дальность прицеливания. То есть, это 2 километра, о которых я уже и говорил. Ну и также, если мы потеряем Теряем линию прямой видимости То есть тоже, ребят, все понятно, все достаточно Если, например, мы задом встали к нашей цели, естественно У нас из прицела она куда-нибудь Исчезнет. Также блокировка цели будет Недоступна, недопустима, если в нашей Сети нет энергии. Ну, это Ежу, в принципе, понятный факт. Также блокировка Цели будет недоступна, если мы выберем какой-нибудь Инструмент, а не оружие. Ну и Еще одна причина, если мы, например, поставили Галочку для кабины отключения цели э, Для захвата. Да, в этом случае Тоже захват будет недоступен Это надо, ребят, учитывать, да, чтобы быть более-менее эффективно в бою с совершенно новым дополнением под названием Warfare 2. Далее давай поговорим про новое статическое вооружение и новый индикатор на упреждение цели. Новое статическое вооружение будет включать в себя разрушительный рельсотрон, ракетную установку и пушку гатлинга. Да, статическое оружие обычно наводится вручную и стреляет вручную, ну что и требует определенного уровня навыков для правильного использования. В захвата цели появится индикатор упреждения цели для цели в пределах досягаемости оружия, то есть то есть 2000 километров. Далее у нас индикатор упреждения цели виден, когда в панели инструментов корабля установлено статическое оружие, подобное упомянутым выше. И вот здесь вот на скриншоте очень хорошо видно, как это будет а, работать. Есть у нас наш прицел, да, и есть у нас цель на расстоянии 686 метров. Нам как раз таки подсказывают, куда нужно выстрелить для того, чтобы более-менее попасть по цели. То есть смотри, это немножко правее от цели, а не прям таки по ней, потому что некоторое оружие требует некоторой задержки, пока у нас снаряд долетит до да, то то же самое практически происходит, когда мы стреляем из лука или же из снайперской винтовки. То есть стреляем вот сюда и попадаем вот сюда. Очень интересная фишечка. Я думаю, любители стационарного вооружения, а именно огромного стационарного вооружения на ваших кораблях, точно оценят такую фишечку. Да, я уже и сам хочу попробовать. Ну и вот так вот будет выглядеть у нас выстрел из, из новой пушки Гатлинга. Да, все, хочу ее сам попробовать. Мне очень сильно нравится этот эффект, с которым она производит свой мощнейший выстрел. Далее, давай перейдем к башням или же автоматическим турелям. Турели не требуют захвата цели, чтобы поразить врага. Турели могут выбирать цели независимо друг от друга, вплоть до максимальной дальности, равна радиусу наведения искусственного интеллекта турели. Этот диапазон можно задать вручную или оставить его по умолчанию. Некоторое оружие может иметь большую дефективную дальность, чем радиус прицеливания искус искусственного интеллекта. Мы можем также воспользоваться этим увелич увеличенным диапазоном за счет захвата цели. Подробнее об максимально эффективной и дальности оружия давайте посмотрим а, дальше. Каким же образом у нас башенное оружие, башенное вооружение будет отслеживать и стрелять по целям. Турели могут использовать преимущество захвата в цели, используя как расширенный диапазон наведения, так и автономное отслеживание и стрельбу. После того, как мы заблокируем цель, мы можем назначить эту цель либо одной турели, либо группе турелей. Это можно сделать вручную или через интерфейс башни с помощью действия на панели инструментов. Для того, чтобы у нас назначение цели осуществлялось с помощью действия, нам нужно будет копировать цель и назначить ее на текущую цель турели или группе турелей. Если честно, друзья, очень мутно пока что все это выглядит. Надо тестировать на практике. Турели будут продолжать отслеживать и атаковать свою текущую цель до тех пор, пока она не станет недействительной из-за дальности урона и так далее. Ну или же цель не будет намеренно удалена с помощью действия «Забыть цель». То есть, другими словами, мы можем активироваться да, и атаковать цель, а можем принудительно нажать на кнопочку да, на вашей панели и забыть про эту а, цель, перестать ее атаковать. То есть, все легко и просто. Мы можем удалить турель или цель группы турелей, либо вручную, либо с помощью действия на панели инструментов, выбрав действие «забыть». Цели также будут удалены, если мы покинем диапазон прицеливания 2 километра. Также, как только цель заблокирована и назначена турели или группе турелей, мы можем заблокировать новые цели и назначить новую цель независимо. от. Очень достаточно гибко можно будет с помощью вот этих вот а, функциональных клавиш использовать функционал вашей турели, ваших, вашего оружия. Ну и давай перейдем к максимально эффективной дальности оружия, а, что она нам дает и как она работает. Максимально эффективная дальность Оружие в игре это общее расстояние, которое пройдет один снаряд или же ракета При захвате цели или вступлении в бой с противником помните об этих дистанциях Максимально эффективная дальность одинакова как для стационарного оружия, так и для турельной версии оружия Чтобы узнать побольше о деталях прицеливания на дальних стрельбах, ознакомьтесь с подсказками в игре Нужно будет почитать, да нужно будет уже после выхода обновления, конечно же, с этим ознакомиться Далее интересный пункт, связанный с оповещением Это будет работать тогда, когда, например, вы являетесь целью какого-нибудь корабля как только наша кабина обнаруживает, что по нам а, будет сейчас произведен огонь и нас зафиксировали, она может инициировать и активировать какой-то определенный сигнал. Ну и когда кабина больше не находится под прицелом, она может деактивировать а, действие, то есть прекратить тревогу, можно так сказать. Это очень хорошо будет работать, когда мы, например, хотим настроить оповещение, например, с помощью динамика, если по нам ведется какая-то атака, да, и сразу же будем понимать, что мы уже в фокусе, и надо срочно принимать какие-то действия, да, и трубить тревогу во все, как говорится, бубенцы. Далее у нас будет такая интересная функция, как настройка и наведение на какие-то определенные модули или же на подсистемы корабля. У нас будет возможность указать искусственному интеллекту, что что мы будем, например, атаковать при стрельбе по вражеской цели. Под или же до настройки могут использоваться турелями, которые ведут огонь либо по заблокированной цели, либо по цели выбранной системы наведения искусственным интеллектом. На что мы будем нацеливаться? Да, мы, конечно же, можем выбрать вручную, либо с помощью действий, которые мы выведем на панель инструментов, да, для удобства. Давай с тобой посмотрим возможные цели а, наведения на какое-то определенное устройство вражеского корабля. Во-первых, мы сможем выбивать вражеским кораблям, Какие-то элементы питания. Это реактор, это водородный двигатель, батареи, солнечные панели или же ветряные. Турбин. Наша с тобой система будет автоматически где-то там, я не знаю, выискивать, сканировать и стрелять именно туда, чтобы подорвать, как говорится, энергетический баланс твоего врага. Также мы можем настроиться на оружие, это любое статическое оружие или же любая турель, также боеголовки. Да, соответственно, в автоматическом режиме наша подсистема будет выбивать пушки, да, боеголовки и так далее. Далее мы можем настроиться на силовую установку, то есть на какой-нибудь любой двигатель, гироскоп, либо же прыжковый двигатель, чтобы обездвигаться. Нашу цель. Ну и стандартная функция будет дефолтной. Это тогда, когда мы выбираем корабли по их размеру и по дальности. Да, и просто бомбим куда попало. Трельба это хорошо. А как же, например, дезориентировать врага, чтобы он не попадал нам в эти самые места? Для этого и существуют, друзья, приманочки. Да, те самые приманки, которые у нас были, и здесь они также останутся, но только их немножечко проапгрейдят. Поведение приманки немножечко изменилось, чтобы лучше отражать новую боевую систему Warfare 2. Приманки теперь имеют сигнатуру или же приоритет при прицеливании, хотя большая часть этого поведения находится под капотом. На данный момент информации по этому поводу не слишком много, и большая часть находится, конечно же, в строгой секретности. Приманки же или приманиватели всегда являются высокоприоритетной целью. Это примерно в 10 раз превышает значение отдельной подсистемы, такой, например, как двигатель или же двигателя. То есть, другими словами, если у вас есть приманка, да, у вас есть приманка на вашем корабле, то вражеские пу пушки да, при э, настройках подсистемы, там, на оружие, либо же на двигателя, будут в, первом, в первую очередь выносить приманки, если они есть, а уже после, если они собьют приманки, будут уже а, разбирать вас а, по остальным частям. У как же работают приманки в идеале? Приманки теряют свой приоритет с расстоянием. Приманки уменьшаются в приоритете с количеством блоков. Имеется в виду, что мы можем выполнить несколько простых шагов, чтобы получить максимальную отдачу от своих приманок. Приманки должны находиться рядом с объектом, который они должны защищать. Если мы, например, попытаемся защитить большую территорию или же большую количество подсистем, то для этой цели следует развернуть больше а, приманок, то есть они должны быть в большом количестве. Другими словами, чем больше ваш корабль, тем больше приманок потребуется, чтобы защитить его полностью. Но опять-таки, защищать лучше всего самые важные части вашего корабля, такие как двигатели, такие как, например, генераторы и так далее. Ну и, конечно же, не забывайте ставить приманки, теперь у них будет полезности гораздо выше, и они будут, и они помогут сохранить вам жизнь, жизнь вашего корабля и, и конечно же, команды. Ну и не забывай про то, что у них еще есть такая одна интересная функция, как молния отвод да, Бывает такое, что залетев в атмосферу, она может жахнуть молния и нанести нехилый такой урон Так вот эти приманки будут принимать урон от молний тоже на себя И молния будет всегда бить только в них Ну и далее переходим к информации Нам добавят специальный скрипт, да, который уже будет встроен по умолчанию Где мы найдем совершенно новые какие-то данные для всех дисплеев Новая фишка предоставит нам всю информацию о нашей заблокированной... Цели. Давай посмотрим в деталях вот на этот скриншот и это поймем. Первая значит, строчка у нас будет определять фракцию, точнее, да, имя, кому, например, принадлежит то или иное транспортное средство, тот или иной корабль. Да, в данном случае у нас космические пираты. Далее у нас будет имя сетки. Ну, собственно, то, как называется ваш корабль. Да, у каждой структуры есть определенное название или же название по умолчанию. Оно у нас указывается вот здесь. Далее у нас, значит, расстояние до цели. Это 111 метров Относительная скорость цели, до да, с какой она движется Скорость приближения, с которой приближается И масса в килограммах Да, вот такой вот информационный дисплейчик Нам тоже добавят И нам будет гораздо проще понимать, да, с чем мы имеем дело Ну что ж, вот такая информация у нас по совершенно новому DLC Под названием Warfare 2 Конечно же, все это дело в идеале нужно тестировать Да, и ждем с нетерпением И я уже сам жду И хочу уже собственными ручками попробовать Посмотреть новое вооружение И поюзать его Используя против каких-нибудь врагов А что ты, мой дорогой зритель, думаешь по поводу нового DLC под названием Warfare 2? Напиши, пожалуйста, в комментариях Мы с тобой, конечно же, это все дело обсудим Также, если ты считаешь, что братишка Скретч указал недостаточной информации по поводу этой темы То поругай его в комментариях, напиши, что я вот такой плохой, да? Надо было побольше, надо было поглубже раскрыть эту тему и так далее И я, конечно же, в следующем видео дополню конструктивную недостающую информацию специально для тебя Ну а ты продолжай играть только в самые крутые топовые игры Приятного тебе геймплея Еще обязательно увидимся и услышимся про